Всем привет! Конец учебной недели, самое время забыть про хвосты по учебе и как следует отдохнуть. А бессменным украшением твоих выходных станет специальная подборка лучших новостей от команды Универньюз. С тобой я, Дарья Миронова, смотри сегодня. Древняя речь нашла место в современном образовании. В КФУ обсудили проблемы романских языков. Учение – свет, а не учение – праздник. Самые яркие студенты проявили себя на галоконцерте фестиваля «День первокурсника-2016». 27 октября состоялась конференция работников и учащихся Казанского федерального университета. Повесткой дня стало избрание ученого совета и утверждение нового коллективного договора.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 Как язык современной драмы отражает картину мира сегодня? И каково воплощение в жизнь современной российской и европейской драматургии? Узнаешь в следующем сюжете. С 25 по 27 октября состоялась 4-я международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы романских языков и современной методики их преподавания». Мероприятие было организовано кафедрой романской филологии, Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Были затронуты такие важные вопросы, как жанровое своеобразие, новаторство и традиции современной российской и европейской драмы, языковые особенности разных регионов. Особое внимание уделили методике преподавания иностранных языков и переводоведения. Ценность ее в том, что она охватывает, во-первых, как... Те романские языки, которые представлены у нас в институте, это испанский и французский. Кроме того, аспекты филологии, дидактики, переводоведения, в общем, очень широкий спектр проблем. А цель данного мероприятия? Чего мы ну, Во-первых, сплотить, сплотить ученых-романистов, которые работают по всей России по этим проблемам. И во-вторых, даже мы его проводим больше и для студентов, чтобы они поняли, видели, чем занимаются их преподаватели, какие направления научной деятельности мы представлены у нас. Мероприятие объединило ученых России, Франции, и Испании, работающих в области лингвистических и лингводидактических исследований и романских языков, а также межкультурной коммуникации и языковых контактов. Программа конференции включала в себя посещение спектаклей казанских театров, читки современной российской и западноевропейской драмы, встречи с деятелями театра «Круглые столы». Елизавета Евтифеева, Руслан Урозаев, Универньюз. О чем рассказывает всемирная сеть? Сегодня предлагаю узнать нашей традиционной рубрике веб News. Президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и мэр Казани Ильсурмедшин сыграют в товарищеском матче между сборной ветеранов Татарстанского и чешского хоккея. Противостоять нашей сборной будут известные чешские хоккеисты, многократные призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр. Проект высокоскоростной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург разбили на три этапа. Участок Москва-Казань будет дан до 2020 года, а к 2025 году завершатся работы на линии Казань-Лабуга. В торговом центре Мега пройдут лекции и мастер-классы по профилактике инсульта. Принять участие в мероприятии и задать вопросы лучшим неврологам республики может каждый желающий. Акбарс одержал третью победу подряд. В домашнем матче чемпионата КХЛ казанский Акбарс принимал югру из Ханты-Мансийска и победил со счетом 4-1. КФУ будет консультировать главную нефтяную компанию Колумбии. Ученые КФУ помогут колумбийской нефтяной компании вести постоянный мониторинг и контролировать разработку месторождений. Ученые Казанского федерального университета выступили на астрономическом конгрессе в США с четырьмя докладами, которые были посвящены определению положения центра массы Луны, фрактальному анализу нашего естественного спутника и проблемам физической либерации Луны. 4 по 13 октября свои конкурсные программы и творческие возможности демонстрировали более тысячи начинающих артистов из 17 институтов Казанского федерального. Шла колоссальная работа жюри по отбору лучших из лучших. И вот он, долгожданный итог всех стараний. На галоконцерте фестиваля фестиваля выступили лучшие вокальные и танцевальные коллективы, творческие объединения и сольные исполнители. Подробности в сюжете Елизаветы Евтифеевой.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 Дюмика концерта, наверное, в театральной конве. Театральные именно, потому что раньше обычно были просто ведущие, а тут есть не ведущие, а есть еще и театральный канал, какая история. И мы постарались взять номера абсолютно разных жанров со всех институтов как можно. Ну, просто максимально все направления земли. С каждым годом уровень фестиваля растет, вовлекая все больше первокурсников в культурную жизнь. В этот вечер на сцене были представлены лучшие творческие номера студентов, сильнейшие коллективы институтов.